Привет, Краснодар! Я Соломонова, и я вас приглашаю на свой поэтический вечер 6 марта в 19.00 в Малый зал ЦКЗ. До встречи!